Всем привет, смотрите как установить операционную систему Hyper-V Server 2019, как ее настроить и как создать виртуальную машину, как восстановить утерянные данные с физического диска Hyper-V сервера, накопителя виртуальной машины и как преобразовать виртуальный динамический жесткий диск фиксированный.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 Каждая из которых будет действовать как полноценный компьютер с операционной системой и программами. С помощью Hyper можно создать несколько виртуальных машин под управлением разных операционных систем на физическом сервере Windows. Аппаратные ресурсы и вычислительные возможности гипервизора позволяют изолировать гостевую операционную систему виртуальной машины от операционной системы сервера, что обеспечивает его бесперебойную работу. Есть две разные версии гиперви. Гиперви-сервер ⁇ это автономный сервер, содержащий только гипервизор Windows. И Windows-сервер с ролью гиперви ⁇ это автономный компьютер под управление операционной системы windows Server, на котором включена роль гиперви. Далее я покажу, как настроить автономный гиперви-сервер, содержащий только гипервизор Windows. Установочный и сообраз гиперви-сервера можно загрузить с официального сайта Microsoft. Для скачивания образа нужно войти в свою учетную запись, после чего ссылка для загрузки ISO образа станет доступной. Для начала загрузки нужно заполнить эти поля. При выборе версии я бы порекомендовал использовать английскую. Это упростит дальнейшую настройку, избавит от ошибок и облегчит решение будущих проблем. По завершении загрузки нужно создать загрузочный накопитель или загрузить созданного образа любым другим доступным способом. Установка выполняется стандартным способом, она похожа на инсталляцию Windows 10. Просто следуем инструкциям установщика. Каких-то особенностей в процессе установки hyper нет. По завершению процесса установки система предложит сменить пароль администратора. После ввода откроется консоль гипервизора. В hyper сервер нет привычного графического интерфейса Windows. Большинство параметров придется настраивать через командную строку. Для настройки доступны два окна – стандартная командная строка и окно s sconfig. Первичную настройку системы я буду делать через стандартную консоль управления. Первый пункт меню позволяет присоединить сервер к домену или рабочей группе. Далее меняем имя сервера. Лучше задать осмысленное короткое имя, так как его еще не раз придется использовать в процессе настройки. Соглашаемся на перезагрузку. Следующий пункт позволяет добавить еще одного администратора. Сначала нужно указать имя, а затем пароль. Следующий важный параметр активация удаленного доступа к этому компьютеру. Таким образом, вы сможете управлять им с помощью консолей Server Manager, MMC и PowerShell. Подключаться по RDP, проверять его доступность с помощью ping и так далее. Пятый пункт настройки центра обновления Windows. Затем можно проверить и установить доступные обновления. Еще один важный параметр — активация доступа РДП. Вводим Е e для включения и два для всех. Следующий пункт настройки сети. Для выбора нужного адаптера вводим его порядковый номер. У меня это три. Затем один. Задаем ему статический IP-адрес S, вводим IP, маску под сети и основной шлюз, далее 2, прописываем DNS. По завершению настройки вводим 4 для возврата в главное меню. Устанавливаем дату и время. И десятый пункт ⁇ Настройка телеметрии. Гиперви не позволяет ее отключить. Выбираем нужный режим из списка. Я выбираю первый. На этом первичная настройка окончена. Осталось настроить подключение. Для управления сервером через гиперви Менеджер понадобится компьютер с Windows 10. Чтобы установить соединение с сервером, он должен быть доступен по имени хоста. Для этого на клиентской машине нужно внести изменения в файле hosts. вписать IP-адрес и имя сервера гиперви Запись будет иметь следующий вид. Если учетная запись на клиентском компьютере отличается от учетной записи администратора Hyper-V нужно сохранить свои учетные данные, используемые для подключения к гипервизору. Для этого на клиентской машине Запускаем командную строку от имени администратора и вводим такую команду. Здесь укажите имя сервера, имя администратора и пароль. По умолчанию на гипервизоре включен фаервол, который будет блокировать внешнее подключение. Его нужно либо отключить полностью выполнив данную команду в командной строке сервера или же установить несколько разрешений для удаленного управления. Следующие команды нужно вводить в PowerShell, запустить его можно из командной строки, вводим PowerShell, а затем выполняем команды. После того как указали хост и учетные данные для доступа к hyper -V, нужно проверить пингуется ли сервер по его имени. Запускаем командную строку от имени администратора на клиентской машине и вводим команду ping, а затем имя сервера. Сервер пингуется, идем далее. Запускаем PowerShell от имени администратора и выполняем такую команду winrm quickconfig соглашаемся yes таким образом мы настроили автоматический запуск службы winrm и включили правила удаленного управления в бронмауэре теперь нужно добавить сервер гиперви в список доверенных хостов следующей командой в конце указано имя сервера на следующем шаге Нужно установить разрешение для группы анонимного входа. Для этого нужно запустить службы компонентов, выполнив командной строке decomconfig. Переходим в службы компонентов, компьютеры, мой компьютер. Кликаем правой кнопкой мыши по мой компьютер и открываем свойства. Переходим во вкладку Безопасность COM. Здесь жмем Изменить ограничения прав доступа. Листаем вниз и устанавливаем разрешение удаленного доступа для группы Анонимный вход. ОК. Теперь нужно установить диспетчер в Windows 10. Жмем правой кнопкой по меню Пуск, Приложение и возможности Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. Ищем в списке гиперви разворачиваем и устанавливаем отметку напротив средства управления гиперви v ОК. Okay. Ждем завершения установки и затем подключаемся к удаленному серверу. Открываем меню Пуск, Средства администрирования, Диспетчер Подключиться к серверу. В этом поле вводим имя сервера Гиперви. При правильной настройке вы должны подключиться к серверу и сможете им управлять. Гиперви сервер установлен. Первичная настройка подключения произведена. Осталось только создать виртуальную машину.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 Прочесть и достать нужную информацию с диска вам поможет программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Достаньте диск сервера Hyper-V и подключите его к компьютеру с установленной операционной системой Windows. Скачайте, установите и запустите программу. Откройте диск и запустите сканирование. В случае выхода из строя операционной системы Hyper-V вы сможете восстановить файлы виртуальной машины из данного накопителя. По умолчанию они лежат по такому пути. Выделите нужные файлы и нажмите «Восстановить». Укажите путь куда их сохранить и нажмите еще раз «Восстановить» по завершении файлы будут лежать в указанной папке. После вы сможете подключить виртуальную машину и загрузить ее. При создании виртуальной машины средствами гипервизора для работы создается виртуальный жесткий диск динамического типа. Из-за своеобразности построения файловой системы и постоянной дефрагментации таких дисков удаленные файлы затираются и восстановление данных с образов таких накопителей может завершиться неудачей. Вы можете преобразовать тип диска в настройках виртуальной машины гипервью диспетчера. Выделите нужную виртуальную машину и откройте параметры. В открывшемся окне слева отмечаем жесткий диск и в правой части окна жмем правка, далее, здесь выбираем преобразовать и жмем далее. Формат диска лучше оставить прежним. На следующем шаге указываем тип фиксированного размера Далее. В процессе преобразования программа не изменит основной файл виртуального диска, а сохранит его копию с уже фиксированным объемом. Указываем имя файла и жмем Далее, а затем Готово. Ждем завершения процесса изменения виртуального диска. Теперь проверим удалось ли изменить тип диска. Жмем проверить. В открывшемся окне видим что тип нашего диска изменился на фиксированный. Теперь данный файл нужно подгрузить в нашу программу. Открываем вкладку сервис – монтировать диск. Указываем путь к файлу фиксированного виртуального диска и жмем открыть, после чего он появится в менеджере дисков. Осталось его просканировать. Отметить нужные файлы и восстановить их. Восстановленные файлы будут лежать в папке по указанному пути.